Вы, наверное, знаете, ну или хотя бы иногда видели в фильмах, что у темнокожих африканцев белые ладони. Странный диссонанс, не правда ли, учитывая то, что все остальное тело у них темного цвета. К слову, темный цвет кожи – это не просто прихоть природы, а жизненно важная особенность их организма, защищающая их от излишней солнечной активности. Итак, почему же все-таки их ладони? Кстати говоря, и ступни тоже светлого цвета. Для начала нужно понять, откуда вообще берется темный цвет кожи. Такой цвет кожи обеспечивается за счет пигмента меланин. Данный пигмент вырабатывается в организмах абсолютно всех людей. Исключение составляет лишь малый процент так называемых альбиносов. Когда вы летом загораете, ваша кожа начинает темнеть. Именно в этот момент и происходит выделение меланина. Данный пигмент очень важен для защиты нашего организма от воздействия ультрафиолета. К слову, у африканцев его вырабатывается больше, чем у европейцев именно для того, чтобы их защитить от губительного воздействия ультрафиолета. Но вот природа постаралась таким образом, что на тех участках кожи, которые не покрывают жизненно важные участки тела, а также больше подвержены травмам и образованием мозолей, меланина вырабатывается гораздо меньше. Это обуславливается умением нашего организма правильно распределять ресурсы, ведь именно на ладонях и ступнях темный цвет и вовсе не нужен. Таким образом, у африканцев более светлые подошвы и ладони, потому что меланин в этих зонах не вырабатывается в силу мозолистости кожи на данных участках, а также из-за отсутствия необходимости их защиты от ультрафиолета.